Продаю квартиру в районе Светлана, двушка, с ремонтом, по супер цене. Всем привет! Продаю квартиру в районе Светлана, а если быть точнее, в самом ее низу, двушка с ремонтом, по супер цене. Наверное, каждый турист знает это место. Здесь супермаркет Перекресток, за ним Остановка Светлана. И если вы перейдете дорогу, до Летнего театра всего лишь 600 метров. А там и морешка Про инфраструктуру как-то бессмысленно рассказывать, ну потому что здесь абсолютно все в непосредственной близости. Все, что вашей душе угодно. А вот, кстати, хорошая кофейня. Я иногда здесь выпиваю кофе. Симпатично тут. И с этого места нам идти всего лишь 350 метров. Ведь многие из вас любят район Светлана. И сейчас я вам покажу квартиру вашей мечты. Ни по каким горкам лазить не нужно. Все, что потребуется для комфортного проживания или отдыха, находится в непосредственной близости. Вам даже автобус не потребуется. Покажу вам сейчас самый короткий путь. Ну а так в районе Светлана ходит два автобуса 44К. Вот он на ваших экранах. Он курирует только вверх-вниз, вверх-вниз, на верхнюю лысую гору. И 90. Второй маршрут, который едет в самый центр Сочи. Ну, а нам-то идти всего лишь 300 метров. Поднялись несколько ступенек. Потом снова идет ровная дорога. Поднялись еще пару ступенек. И опять ровненько. мы уже почти пришли. Киси, киси, киси. Как вам тут живется в районе Светлана? Сочинские коты. Красивая кафешечка. И вот мы попали на улицу Лермонтова. Буквально несколько минут, и мы на месте. Вот так выглядит. Сам дом, это сталинка, вполне себе приличная. Кстати, денежки на капремонт уже есть, по крайней мере, крыши точно. А на ремонт фасада чуть не хватает. Ну, я думаю, этот вопрос уже скоро решится. Да, сочинский кот? Кс -кс -кс. Смотрите, какая мини-детская дача. М -м -м, виноградик тут растет на горизонте. Отель Разина и 22-й математический лицей. Подъезд чистый и сухой. Итак, заходим в квартиру. У нее общая площадь вместе с Воржей 52 метра. Это прихожая. В прихожей стоит холодильник. Здесь вот встроенные вместительные шкафы высокие потолки первая спальня ниша для книг вот такой вид из окон напротив 22 математический лицей Далее, кухня, кухня 6,9, получается, и балкон, вот же, что-то 2,9, что ли, газ и все коммуникации центральные, такой же вид, вполне хорошее состояние. Жилое, совмещенный санузел и далее большой зал девятнадцать восемь, если я не ошибаюсь, на полу чуть-чуть поскрипывает паркет но в этом нет ничего страшного окна поменены вид в зелень цена цена просто подарок для микрорайона светлана кстати есть в этом доме и большая четырехкомнатная квартира в хорошем состоянии 100 метров Прежде чем озвучить стоимость, попрошу вас поддержать данное видео лайком, ведь это совсем не сложно. И, кстати, если вы впервые на моем канале, обязательно подпишитесь. Не забудьте там поставить колокольчик, чтобы не пропустить интересные предложения. Также рекомендую подписаться в Instagram. там тоже много всего интересного. Ну а двухкомнатная квартира с ремонтом в районе Светлана, 52 метра, стоит 6,5 миллионов. С разумным торгом. Четырехкомнатная квартира. 100 метров стоит 11,5 миллионов. Готов ответить на любые вопросы по телефону, которые появятся на ваших экранах. А у меня на сегодня все. С вами был Дмитрий Волков, недвижимость в Сочи. До новых видео. Пока.